hi guys so welcome back to join this, this video reaction let's go to one of our favorite country which is russia привет and special to our russian friends how are you guys are doing fantastic and amazing and the title of this video as you can see on my thumbnail is a day of the airborne forces 89 years foreigners in shock oh my god this is incredible interesting video and credit to the owner also with the video to one of our favorite content creator all the way from russia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 Здравствуйте, дорогие друзья! И этот обзор посвящен Дню ВДВ и реакции иностранцев на наших бойцов. И первое видео с реакцией иностранцев называется Никто кроме нас. Смотрим. This is such an incredible one. Urban, urban forces of Russia, they are very like advanced and very active also. Wow! Beautiful. See, they are different also with Russian like arm, uh, arm forces. This is another like type of groups of Russian soldiers. Oh wow, they're hand-to-hand combat. It's my Oh. Ну, ребята, конечно, просто красавцы. Переходим к комментариям. <соспит> Первый комментарий – Сербия воли Россия, и сердечко. В общем, привет от Сербии. Oh. Следующий комментарий. Moment, Слава братьям славянам, приветствие из Словакии. Ух, тут прям скороговорка. Следующий «Уважение к России, из России» Почему бы и нет Валера. Вот хитрец yeah. Валера, да? Следующий комментарий. Я люблю Россию и русскую армию. Приветствие из Вьетнама. Да, могу поспорить, нас во Вьетнаме любят гораздо больше, чем американцев. Следующий комментарий. Oh. Приветствие из Сербии. Дальше, долгая жизнь России из Вьетнама. Следующее огромное okay. уважение к России из Австралии. Дальше, да, матушка Россия. Огромная любовь wow. из Индии. Дальше, This уважение к amazing. России из Бразилии. В кавычках, Брикс. Опять, уважение из Вьетнама. И последний комментарий, блин, не могу перестать смотреть это. Уважение из Испании. Да, видите, как нас все зауважали сразу в день ВДВ. Интернациональное уважение сразу после этого видео появилось nice. к России. А мы переходим к следующему видео. Это видео со вчерашнего парада во время празднования Дня ВДВ. Тоже интересное видео, смотрим. О, wow. oh, I love, it. I love the uniform. I love everything that. Да, Европа, записывай, какие надо парады проводить на площадях. И дети правильный пример берут, да, а у вас какой? Переходим к комментариям. Первый комментарий. Последний бастион христианства, долгая жизнь матушка Россия. Следующий комментарий. Воздушно-десантные войска. Слава России. Следующий. Браво, Россия. А не могла бы ли ты нас позащищать от этих а... прогрессивных? Да, так этих прогрессивных еще никто не назвал. Следующий комментарий. Одна из последних наций на Земле, которая до сих... Открыто христианская православная. Храни тебя, Господь Россия. Дальше великая страна и очень богатая культура. Очень много любви и уважения из Индии. Следующий комментарий. Боже, ты мой, да посмотри, как чисто все везде. Я завидую. Большая зависть из Калифорнии. Дальше каждая нация, которая чтит свою историю, свои традиции, свой язык, свои религиозные ценности, точно переживет любые проблемные времена. Дальше люблю вас из Ливана. Я православный. И последний комментарий. Храни, Господь, Россию и их людей. Великая нация, пусть Бог защищает Россию и православные церкви. Ура, ура, ура. Господи, Вы представляете, как людям там этого не хватает за рубежом? Друзья, да. это видео подходит к концу. Еще раз с праздником Дня Воздушно-Десантных войск. Хочу сказать, что недавно Сбербанк заблокировал карту, на которую некоторые подписчики присылали поддержку. С поясни подозрительной деятельности поэтому хочу предупредить тех кто возможно сохранил номер карты сбербанка которая у меня была раньше она больше не действительная не нужно присылать туда поддержку единственной альтернативой остался номер карты юникредит банка и самый удобный способ это яндекс кошелек я вам сейчас покажу очень важную вещь вот здесь есть окошко для сообщения если присылаете поддержку обязательно пишите кто вы и какое-то сообщение чтобы я мог вас лично поблагодарить в следующем видео И я хочу поблагодарить за поддержку передать привет Фриди, а также привет, Камчатке. Спасибо вам. И кто-то прислал поддержку без сообщения на карту Юникредит Банка. Огромное спасибо всем, кто иногда поддерживает канал. Это действительно мотивирует меня делать новые интересные видео для вас. И если вы еще не подписаны, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всего вам самого доброго! Вау! russian uh, like soldiers because oh my god imagine they have their uh russian armed forces military and navy and this is another one i love their uniforms i love the way how it was narrated and seeing those comments from the foreigners that they will be that they are impressed the way how this russian uh, airborne forces and how they made out uh, how they are very strong also my god this is how powerful the russian is because they really have such different Types of their uh, military of their like soldiers to protect in their country and I think yeah they, they really have their another level of trainings that they have maybe their hand-to-hand -hand combat also and the weapons that they are using are different and this is incredible an amazing video this is so amazing an incredible video to watch wow bravo Russia of making such a beautiful video especially the tablet that from mem memory making a beautiful and great video for people who wants to learn all about from russian soldiers military weapons and everything like that thank you so much i hope you enjoyed watching with this one and if you do and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video i'll put in the description below if you like this video guys see him as i did just give a massive thumbs up like and subscribe also with my channel this is tunis flaggedagree accent istambul to guys want connect my social media account is in If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much for being and thank to our Russian friends. Have a good day everyone. Bye-bye. Ma all have a good day. God bless you and see you in my next video reaction.